Как поиграть в папку? К этой игре у меня есть несколько противоречивых вопросов. Первый, почему именно папка? Почему не мамка, не бабка, а именно папка? Я не уверен, что смогу ответить на этот вопрос как минимум в ближайшую жизнь. Перейдем ко второму вопросу. Предположим, вы создали папку в 2007 году, никак ее не назвал. Она также останется новой по сей день. Вот, например, родились вы в нулевую? Я не уверен, что вы новый. Вы уже старый. Это грустно осознавать, но это так. Но все эти вопросы, как по мне, преувеличения, ведь игра просто прекрасна. Начнем с того, что скачивание игры очень быстрое и легкое, о каких-либо торрентов речи идти и не может. Тут всего лишь в три клика, в отличие от киберпанка. Я и так скачивал его три дня и при запуске мать моего компьютера сгорела. Но не будем о веселом ведь благодаря папке вы можете создавать вселенные. Например, такая фишка, как папка в папке. Если так задуматься, то наша вселенная тоже может быть папка в папке, только чуть-чуть потруднее. И про трудности я говорю именно про папку. Ведь вы можете зародить в каждой папке жизнь. Вот люди радуются, вот люди плачут. Вот тут они плачут и радуются. Просто не игра, а сказка. Я так думал. До одного момента. Я создал миллион папок, сейчас я вам продемонстрирую. Нет, опять мать сгорела.